Давно не было видео на моем канале, и, но все знают, что они всегда выходят редко. И в этот раз не исключение, мы приготовили у вас проект, который будет идти несколько месяцев. И это будет очень интересная история. В четверг первое видео. Я и моя команда более года уже находимся в Москве. Я всю жизнь работал как бы на стройке, с этим у меня связано было все, и вообще, чтобы работать на стройке, на самом деле, нельзя просто работать, нужно жить стройкой. Я приподниму ее чуть-чуть. И, естественно, нам пришлось кое-что купить. того, чтобы мы работали на комфортной высоте от пола Чтобы нам было удобно подойти, подварить подкрасить и так далее 5900, 6500? Да, 5900 5900, Знаете, в чем самый кайф, когда ты работаешь по проекту? Когда у тебя есть там, там бумажки, которые лежат, у нас есть это все Я знаю, что мне сейчас нужно 5 соединителей И смотрите, магия Я к этому даже не подходил, я просто подхожу, беру 5, которые мне нужны Миночка, какой разряд? Уже плохо, а самоучки? Самоучки – это самые-самые лучшие мастера. Мы уже заварили. И к тому, как человек себя ведет, тоже ситуация.